Так, первый заказ плюс 80 рублей. Коэффициент. Ехать нам 1,4 километра до него. Поедем мы на Сиролский 51, до Редпорта Юнис. Yeah Закончился. заказ, 272 рубля было Пассажир написал, уже выхожу. Пассажир написал, здравствуйте, Морская 4. Пассажир написал, это Яндекс Ебачи Здрасте. Здрасте. Что-то не понял, пирож. Перв... Да, пина. На... Прямо. Вот на морскую, да? Да. Оплачен картой для улучшения качества обслуживания. Поставьте нам оценку в приложении Яндекс такси. so Для улучшения качества обслуживания поставьте на массу приложение Яндекс Такси. Здравствуйте. Здравствуйте. На остановку в сторону города или в сторону этого? В сторону города. Все хорошо. Ага. Доступ в интернет возобновлен. Пассажир написал, здравствуйте, на остановку. Здравствуйте. Здравствуйте. За ехать, я друзья, полностью. Добро а Клиента а? Помните а? о безопасности. Не забывайте. А? Поездка по Яндекс.Навигатору займет да. 25 ага. минут. А, я думала, просто вы это <связь> неправильно поняли. Не-не, я поехал клиентом сразу. А. Спасибо, пишу. Какой? Это певку. Спасибо. Счастливого вам. Хорошего Доброго. дня. Доброго. Спасибо До вам тоже Доброго. хорошего дня. Спасибо. Двести пятьдесят четыре рубля была заявка. Это следующий далее смотрим. Здравствуйте, здравствуйте. I cool. No. Издали. Спасибо за поездку Заказ будет оплачен картой рублей заявка была позор позор в заявке ну ехать-то там меньше двух километров Uber долбами Алло. Алло. Алло. Доброе утро. Доброе. У меня вот на, на мой телефон идет смс, что меня ждет у меня такси. Это ошибочное. Вы проверьте телефон? В смысле ошибочное? Ну, я не вызывала с этого телефона, но сейчас не с этого. Я, у меня на другой, на 45 заканчивается. С этого телефона я все это такси не вызывала. Поэтому кто-то вызвал такси, а вы не присылаете смс на телефон на 045 заканчивается который? Ну. Мне дали, мне дали заявку, я приехал. А вы мне встретили? Вы по какому адресу? Копейское шоссе. А, это по пассе победу 378, а. Mm. Вы уточните, потому что кто-то вас ждет, а ждет ваши Смски, а вы мне прислали на это самое. На мой ошибка это. Понятно. Это адрес проспект Победы. Понятно. 35. Доступ в интернет возобновлен. Никто не вышел, она позвонила, сказала, что она не заказывала такси, хотя заказ корпоративный был в она типа находится в другом адресе. Мне кажется, это она вызвала неправильно, и все. Вот. Дали новый заказ с энергетика, посмотрим, уже коэффициент кончился, ну как кончился, где я нахожусь кончился, он всегда кончился, кончается там, где я нахожусь. Вот, сейчас посмотрим. Ну, домой Королева 27. Шикарно. Сейчас посидим дома. Часов до 3. До 4. Пассажир написал, уже выхожу. И поедем на вечернюю работу. С другой стороны. 27. обслуживание поставьте нам оценку в приложении яндекс такси сегодня я вышел на смену в 7 часов утра выполнил 7 заказов пробег по таксометру 60 километров реальный по адаметру 71 заработал я сегодня за утро за три часа ровно 1365 ну нормально